Это это спавар. Ч там делаешь, ебан? Блядь! Ты, <смех> а, блядь, иди сюда, нахуй. А где он? Че он? -мо. О! -о. <смех> Привет! А ты что тут делаешь? Я ищу человека, который тут какал. Никого тут не как. Нет. Почему? Ну я тут стоял все время. Я тебя не видел. Дебют слепой, блядь. <сícoughs> Пошли. <сícoughs> Покажу тебе, где люди какают. Пошли. Бля, да туда надо. Давай, давай, вот. Вот ну, там вроде я постоянно там хожу, люди срут. Да, вон он, блядь, вон он, вон он. Во! Это вон? Да, это он. Как это делать? Берешь вот так. Потом вот так. Снимаешь трусики, туда-седусики. О! Оу! Получается, О, да! как а! Какао! Вы что там делаете? Я сейчас полицию вызову! Выдавай, не <звуки> Помогите.